Расскажи, чего мне не хватает, чтобы себя реализовать в отношениях в паре. Делать лучше в семье, сделать лучше отношения благодарю вас и высшие силы. Есть такое понятие, как, как эгоизм. Когда люди в семье начинают жить, то они очень часто используют одну или совершают одну и ту же ошибку. Это ошибка, это ошибка якония. Я-я для меня, мне-я, мне не хватает, я для меня, я, а я хочу, а я сказала, я, а мне плохо, я хочу и мне. Вот это слово, его запомните, оно для семьи принципиально плохое. В семье должно быть слово мы. Обсуждайте с мужем использование слова мы. Для нас, для семьи, наши, а у нас, а нам. А нам, а для нас, а наше. Вот перейдите на такое восприятие ваших отношений, ваша семья полностью изменится. И еще, когда есть мы, то это сильнее, чем когда есть я и я по отдельности.